Всем привет, кто меня слушает вечером. Добрый вечер, кто меня будет слушать утром в записи. Я вас также приветствую, друзья. Сегодня уже вот двое суток, как бомбят Украину, Киев. Много паники, страхов. Но вначале эта паника была. Сейчас эта паника потихонечку гасает. Это нормальное явление. Как психолог скажу, что людям всегда новое, это страшно. Поэтому сейчас э, задача вот какая. Во-первых, быть внутри себя и быть спокойными. Легко сказать, скажете, да? Значит, что я хочу вот по этому поводу сейчас вам э, посоветовать что ли, рекомендовать. Сейчас я не дома, не в Украине. Сейчас я в Египте. Так получилось, что я ну, не успела домой вернуться. И теперь я только наблюдаю, анализирую и слушаю, что происходит дома, как реагируют мои родные, близкие, друзья. Информации много, дезинформации всякой, понятное дело. Я хотела бы вам сказать, как человек опытный, которая была на войне, и я знаю, что такое страх, смерти, я знаю, когда у тебя и пули свистят, и взрываются, и на твоих глазах расстреливают людей, срезают агрессивно машины, ну там бронетранспортеры, там танки, в общем, они где-то идут красиво, спокойно, где-то натыкаются на сопротивление. Люди сначала, сначала были в страхе, в панике, сейчас я смотрю, что, во-первых, люди уже начинают привыкать, во-вторых, реагируют молниеносно и пытаются бороться как могут, даже гражданские, потому что им роздали оружие и они защищают свою землю. Это то, что я вижу и чувствую как, ну, как, все, как все происходит. я нахожусь в состоянии подавленности естественно, Хоть я и психолог, и человек, который бывал на войне, и знаю, что это такое, но я живой человек, там мои родные и близкие. Что я сегодня хотела бы сказать. Находясь вот сейчас в Фургаде, в Египте, мониторя группы фейсбучные, где находятся люди и русские, и украинцы, в данном случае буду сейчас на них акцентировать внимание, я все больше и больше обращаю внимание, как люди настроены злобно друг против друга. Знаете, некоторые пишут, вот 8 лет нас бомбили в Донецке, а теперь пускай вас там побомбят в вашей Украине. Знаете, я знаю много людей, которые уехали в Орне из Донецка, из Востока, взяли свои семьи, переехали и продолжают жить, создали новые бизнесы, в общем, что успели, забрали и переехали. Кто в Украину, кто в Россию, кто в другие страны. Они сделали свой выбор. Но тот, кто там остался, это тоже их выбор. Согласитесь. И вот пишут мне, вот так вы пишете, вот что там надо быть добрыми там, и так далее. Вот теперь попробуйте, как это вам Пускай вас тебя погатят, поубивают ваших. Я, знаете, можно, конечно, спорить. Я вижу, как люди в группах спорят, оскорбляют друг друга. Есть более мудрые такие комментарии. Я в этом случае привожу такой пример. Вот представьте себе, что особенно, кстати, так пишут те, которые там не живут, или уехали, и живут где-то в другой стране, давно уехали, и остались под впечатлением киселевской пропаганды, и вот этой всей пропаганды, что в Украине гражданская война, что там внутри война, люди добрые. Ну, давайте честно, где вы видели, чтобы украинцы за столько лет куда-то нападали, куда-то шли? Вообще они воинственные? Да не трогайте, дайте им жить. Но разжигается такая пропаганда, когда вызывает у людей ненависть. Так вот, я про выбор. И вот я не знаю, как ответить такой, такому человеку. Я не собираюсь там оскорблять его. Это его выбор быть в том, в том уровне знаний и осознанности, который так пишет. Я говорю такой пример. Вот представьте, что у вас есть дом. У вас пришли, его отжали. Перед этим вас готовили потихоньку-потихоньку ваш ум вкладывали ту информацию, которая э, постепенно ну, согласились вы, что эта часть дома не ваша. Короче, правдами-неправдами вашу часть дома отжали. Потом, продолжая создавать условия, потом продолжая накручивать обстановку, э, вам же еще этот дом доказывать, что это их дом. Ну, например, называть там ЛДР там, или какое-то еще название. И вот я спрашиваю, вы бы за этот дом отстаивали его или просто отдали? Понимаете, есть же законы, есть же границы какие-то, правила, в котором живет общество. Люди государство государстве живут. Да? Есть страны, у которых есть суверенитет люди привыкли жить по этим правилам. И правила, если кто-то хочет поменять, люди договариваются. Да. Договариваются честно, открыто. И договариваются, что было взаимовыгодно. Но не тут-то было. Так устроена психология человека, что он все время пытается кого-то подавлять. Те, кто обижаются, это манипуляции. Да, детские такие манипуляции. Те, кто агрессируют, кричат, доказывают, это тоже манипуляции, причем человек не не умеет выстроить границы, договориться, а вот из того уровня осведомленности, своей карты мира, из своих м, пониманий он, соответственно, доказывает с пены у рта, что он прав. И вот в этом случае уровень образованности и интеллекта, уровень знаете невежество я бы сказала он зашкаливает именно поэтому чем выше ваш уровень интеллекта IQ психики разума чем выше ваш уровень эмоционального интеллекта тем проще вами управлять потому что вы всегда будете понимать а кому это выгодно кому же это выгодно жили годами Десятилетиями, столетиями, дружно, вместе воевали с фашизмом, э, отстраивали друг другу города, жили братьями, переженились поколение людей, которых общие корни. И вдруг людей так столкнули, заметьте, это столкнули, люди выбрали столкнуться. Понимаете? То есть, к чему я? что людьми всегда пытаются управлять. И мы друг другом пытаемся управлять, подавить, быть сверху, быть, быть над тем, кем-то. Потому что у нас нету того уровня интеллекта, образованности, умений, чтобы договариваться в, в отношениях друг с другом, в отношениях между странами, с того уровня, на котором вы понимаете, что было бы очень даже неплохо чтобы друг друга уважать, чтобы за другом считаться, чтобы это был вин-вин, выиграл-выиграл. И вот в 21-м столетии, когда столько всего полно для радости жизни, для развития, у нас почему-то возникают войны. Почему они возникают? Потому что так устроен человек, что когда он приходит к власти, ну тот же Владимир, Владимир Путин, я слушала Александра Невзорова, он говорит, я сам за него ратовал, я сам за него голосовал. Он пришел в тот период, когда нужно было поднимать страну, а дальше это другой Путин. Его понесло, его уважали и ценили, и мы, психологи, цитировали его уровень своего «я», как он говорит, как он общается, то есть сильный человек. Я помню, как мы на тренингах его исследовали и брали из него пример. Но сейчас это уже другой путь. Но люди, дорогие мои, уважаемые мои э, коллеги, слушатели, мои ученики, клиенты, смотрите, в жизни происходила и будет происходить несправедливость. В жизни несправедливости. Я хочу, чтобы вы это запомнили. Я человек, который проживал уже немало лет. Я теряла, я была на войне. Я все, что вы проходите, я все прошла. И поэтому несправедливости, поймите. Нам нужно научиться понимать, а кому это выгодно. Нам нужно научиться понимать, а кому это выгодно. И тогда, когда ты понимаешь, что, ну, например, сейчас многие говорят, вот почему НАТО не помогает. Да не хотят они в НАТО. Это... Там свои законы, там нужно понимать систему межпланетарных вот этих, межгосударственных договоренностей. А Украина сейчас находится как площадка для размена, как размерная монета. И она пытается отстоять свой суверенитет, свою государственность. Она худо, бедна, но она развивается после развала Советского Союза. И наши братья... Наши родные, дорогие братья-россияне, я вас очень люблю и уважаю, потому что у меня 90% моих учеников — это россияне. Я безмерно уважаю и ценю этих людей. И когда мы с вами не понимаем, что наш уровень невежества, которым мы обвиняем друг друга, ненавидим, кусаемся, оскорбляем, это эгрегор для вот этих вот товарищей, которые заелись, у которых играют другие игры. Везде, свои, везде своя игра. Просто мы пешки в чужой игре, понимаете? И наша задача с вами просто развивать вот этот интеллект и, сердце, и интеллект сердца. Вот быть просто людьми, быть просто над ситуацией и понимать, что если обманывают, если врут, если дают дезинформацию, значит это выгодно. И если мы с вами, вот кто уже живет какую-то часть времени, 20, 30, 40, 50, 60, вы знаете, что мы годами были дружными, мы были родными, а сейчас нас сталкивают. И те, которые поумнее, которые понимают, они задают вопрос, так, стоп, кому это выгодно? А кому-то выгодно сталкивать. И тогда, конечно, мы можем и ничего не поменять, но мы хоть умрем достойно, понимаете, а не в злобе ненависти друг к другу. Вот я что хотела вам сказать. Вы посмотрите, сколько российских видных, грамотных, умных, академиков, артистов, ученых, которые открыто заявляют, которые собирают подписи, которые, которых уже убили за то, что они противостоят этой, этой, э, ну, этой путинской политике. Многие люди понимают, и даже вот те люди маленькие, которые не участвуют, ну, то есть мы, мы маленькие люди, да. я вот разговариваю, и им говорят, нам стыдно за то, что вот так ведется политика, нам стыдно за то, что убивают наших братьев. И вот те, которые на Донбассе, я с них начала, да, вот, нас тут убивали 8 лет. Вот, значит, теперь вы там, пускай вас. Это что? Это замыленные мозги. Потому что кто-то уехал давно, он понимал, что там нечего делать на Донбассе, на Востоке. А кто-то остался. Ну, он выбрал. Но из этого делать что? И раскручивать ненависть вот такую между собой. Это же истощение себя своей энергии, своей силы, это истощение того кармического потенциала, который вы взяли для того, чтобы решить свои задачи на этой земле. Потому что нас проверяет навшивость. Нас вот там вот, вот там вот проверяет навшивость. Понимаете? И чем мы достойнее будем сейчас друг к другу относиться с любовью и с уважением, чем быстрее мы поймем, что мы пешки в чужой игре, что нами манипулируют, чтобы вызвать у нас агрессию друг к другу, ненависть. Я читаю, анализирую YouTube, другие соцсети, сколько ботов запускается, они им платят деньги, чтобы они писали там какую-то грязь. Как они там матом ругаются, как они там друг друга поливают гряз грязью. Да, на, на это рассчитано. Рассчитано теми, кто управляет нами, рассчитано на наши потребности, на нашу психику, на наш уровень развития, на наши исторические корни, на, наши, э, на нашу ментальность, на нашу культуру, на наше невежество. Да. И информационно-психологические операции рассчитаны как раз на то, чтобы людей столкнуть лбами и их же типа поддержкой. Спасибо большое за ваши, за ваши сердечки, друзья. И их же забыл как бы поддержка, мы же типа правители, вы же нас выбрали, да? И вот вливает в головы э, спасибо большое, спасибо Господи, да. И мы друг друга тоже должны поддерживать и любить. Да, ценить и любить. И вот люди, когда поддерживают вот эту, вот, эту, вот эту агрессию, на самом деле вот туда вверх, как в молитве, да, позитивные в молитвах. Вот недаром говорят, что там. Давно я это услышала, когда вот одновременно в семи церквях молятся о чем-то здравии там, и так далее, и так далее, то там эгрегор такой позитивный поднимается. Представляете? Вот эти эгрегоры, когда мы празднуем что-то, когда мы.. Когда мы праздники разные, Новый год, 8 марта, это все связано с бессознательным, символы, цифры. Это тут уже тоже НЛП и магия и черная магия, что они тут используют и как над нами тут как бы, вы знаете, о чем я, да? Поэтому что делать человеку обычному, простому человеку? Да просто понимать, что в этот момент, вот этот момент, который сейчас мы сейчас друг друга слушаем. Надо просто благодарить себя за то, что я есть, за то, что я слышу. Имею этот телефон, слушаю эту Надежду Новосельскую, наблюдаю, сколько людей в чате, пишут какие-то сердечки. И в этот момент, в этот момент, нам чаще нужно обращаться, тогда злость, агрессия, напряжение будет уходить. Именно сейчас я, друзья, попрошу вас сделать вот что. Прямо сейчас э, отправьте сердечки во все до единого. Тем самым вы посылаете Любовь друг к другу и посылаете как молитву туда наверх, да, чтобы, вот, как вы говорите, Господь сохранил. После этого напишите, пожалуйста, в своих соцсетях, своим родным и близким. Напишите, как вы их любите, как вы их цените. Поблагодарите за то, что вы пришли в этот мир, за то, что вы... Можете видеть, слышать и что-то делать. Вы знаете, это будет такой крутой эгрегор. И просто задавайте себе вопрос. Меня сейчас используют? Это как меня сейчас касается? И неважно, война это или другое что-то. Тогда вы будете внутри себя простраивать такую осознанность, зрелость и будете понимать, а кому это выгодно. Потому что, повторяю, мы куклы в чужих в чужой игре, нами манипулируют, нами управляют, но мы должны быть людьми, понимаете? С душой, с сердцем и думать головой. И если вот люди, которых на Донбассе бомбили столько лет, но им же промывали мозги, они согласились там быть. Я знаю многих людей, которые уехали оттуда. Я с ними общалась в разных странах. И на Украине, и в Москве была, и в других странах. Я встречалась с такими людьми. Это немножко другие люди, чем те, которые там остались. Да, они тоже говорят, ой, а ты знаешь, оказывается, у вас тут в Украине нормально можно бизнес вести. То есть слово у вас в Украине выражение уже говорит о том, что им пробывали мозги, живя в Украине еще до того, как началось вот это отжатие этого Донбасса. Им уже промывали мозги, они жили в Украине, но жили уже под, под пропагандой, под промыванием, что это не Украина. Я не политик, я просто человек. Я психолог, я тренер, я коуч, я наставники. Помогаю формировать в людей трезвомыслие, внутреннюю силу, гибкость. И два дня я была подавлена. Я не могла толком вести никакие эфиры, ничего. Я вчера с утра, с вечера и до, до утра практически сидела, анализировал YouTube все известия про вот эти события, что, как поднимаются люди в России, в Питере, в Москве, как, э, как происходит диверсия в Украине во всех городах, как происходят э, провокации, как бомбят, как живые. живые э, Видео люди скидывают. Общалась со своими родными людьми, которые говорят, мы будем стоять. Мы будем стоять до последнего. Представляете? Я спрашиваю, а как? А как мой любимый, дорогой, мой мучатый племянник, моей племянницы сыночек? А ему только 7 лет. А Наташа мне говорит, а мы когда смотрели новости, он просто встал и стал петь гимн Украине. Представляете? Я расплакалась просто. И пишу сестре, она говорит, а что бы там ни было, какая бы там ни была политика, мы будем стоять до последнего. Будет оккупация, значит, будет оккупация. Но мы будем, мы будем на своей земле. Мы будем отстаивать свою землю. Как бы там нами не управляли, что бы там мы не хотели. Но мы хотим быть в своей стране, в своей земле. И вот эти вот... Обратную связь, которую я увидела у своих друзей, знакомых, близких, меня это вдохновило, воодушевило. Я немного успокоилась. Потом моя ученица пишет, что мне делать, как мне быть. У меня руки опускаются, у меня сын остался в Киеве. Ему только 18 лет, его могут забрать в армию. А он еще такой несмышленый. Что мне делать? Ну, я там успокоила ее. Потом она говорит, у меня было сегодня... Я была записана на какую-то процедуру там, по красоте. Вы знаете, ничего не хочется. Вот просто ничего не хочется. Я в депрессии. Я ей говорю, знаешь что? Вот наоборот, сделай эту красоту. Там, то ли бровки она хотела поправить, то ли губки. Я не знаю. Ну, в общем, красота наша женская. Я говорю, сделай эту красоту. Оденься красиво. А день платье, туфельки. И прогуляйся, она живет не в Украине сейчас, она тоже сейчас вот в Хургаде, как и я. Потому что завтрашний день может быть не быть вообще. неважно, война, не война. Наоборот, когда плохо, нужно искать какие-то позитивные способы, чтобы быть в хорошем состоянии, в кайфе, в удовольствии, в благодарности. И только вот такие вещи, такие вот состояния могут превозмочь над негативом, грубостью, жестокостью. И это наша с вами задача, потому что каждый из нас приходит в этот мир. Пройти этот путь, пройти эти испытания… Конечно, не нужно быть в депрессии, но это надо учиться, держать себя, да. Наша задача с вами прийти в этот мир для того, чтобы пройти этот путь достойно, потому что тело наше, тело наше – это тот храм, в котором мы будем жить всегда. И э, спасибо вам большое за ваши, за ваши добрые слова, мне очень приятно. Потому что тело ваше, вот у нас 21 по Москве будет прямой эфир, совместный с экспертом по э, детоксу, там как с телом работать. И я почему сейчас плавно перехожу. Мы в теле в своем задерживаем блоки, боли прошлого, сегодняшнего. Сейчас мы в себе останавливаем. Спасибо большое за вашу поддержку. Мы с вами сейчас загружаем то, что пойдет в поколение, в ДНК. Это история. Сейчас рождается что-то новое. Мир другим не будет. И от того... Спасибо большое. И от того, что мы сейчас загружаем в свою голову и в свои сердца, от того, как мы относимся друг к другу, у нас это отложится в теле, понимаете? И будет передаваться с поколения в поколение. И... От того, насколько мы осознаны, насколько в этом теле это эго, вот это эго, друг с другом сейчас, соприкасаясь, взаимодействует, будет зависеть, как эта душа зреет. И когда тело напряжено, когда оно болит, когда оно сковано, когда оно имеет пучку каких-то болей, это остается. Понимаете, это остается в виде ДНК. И потом это передается. Именно поэтому уровень нашей ответственности ⁇ это быть... Более мудрыми и осознанными, и понимать, а кому это надо? Кому это надо стравливать брат на, бра... на брата? Ух. Я из Советского Союза, понимаете? Я из Советского Союза, я знаю, сколько мы всего прошли вместе с русскими. Я объездила полмира, я работаю с людьми. Россиянами, не только, которые живут в России, а во всем мире, в Америке, Европе, в Азии. И я люблю очень этих людей, но когда я вижу, как он эту вражду развивает, мне хочется сказать, стоп, остановитесь, остановитесь, остановитесь, подумайте, кому это надо. Но нас считают за гора, понимаете, за стадо. И это наше невежество используют тоже Безинформация, всевозможная всякое ненужное, брехливая нужное для того, чтобы мы с вами столкнулись лбами, ненавидели друг друга. Понимаете? За это деньги платят. Бешеные деньги платят для того, чтобы нанять этих ботов, вот этих вот провокаторов. Это сколько зла, представляете? Я за то, чтобы вы становились более осознанными и зрелыми людьми. Я тоже люблю у вас, дорогие друзья, те кто в Украине, те, кто не в Украине, красивый, красивую страну в центре Европы, Югославию, в 94-95 я была там в ООН. А теперь на минуточку, раздолбали богатейшую страну в центре Европы. Как вы думаете, что такое маленькая Украина, которая пытается выбраться, стать самостоятельной? стать независимой, самостоятельно, идти своим путем. Кто она такая маленькая, это Украина? Забрали ядерное оружие, обманом, подписав документы, что будет э, защищать, защищать будут. Нет. Обещаний и мемирандовом в куче, а, оказывается, они не работают. В каком мире мы живем? Поэтому думаем, друзья мои, о чем мы говорим? о чем мы мыслим, кого мы поддерживаем, о чем мы молимся, и о ком мы молимся. Потому что нами управляют, и вы это знаете. И от того, как мы себя ведем, хотя бы между собой, нам будет легче выбраться из этого периода жизни, в котором есть так много хорошего, и так легко хотят это все загубить. Поэтому человеческое... Эмоциональный интеллект и сердечный вот этот интеллект мы должны с вами развивать и думать друг о друге, и быть более мудрыми. Поэтому я прошу вас, напишите своим родным и близким, как вы их любите. Напишите в соцсетях, где вы в группах, напишите, как вы любите и поддерживайте друг друга. Да, конечно, я буду себя хранить. Спасибо большое. И Я вам тоже э, рекомендую и желаю хранить себя, беречь себя, любить себя в своем теле, быть открытыми к себе, к миру, быть настоящими и меньше поддаваться провокациям и меньше вестись на ту информацию, которая идет. Смотрите, нам одели намордники, нас заставили вакцинироваться. Сейчас уже никто про намордники не говорит. Потому что в ну, тех местах, где идет война. И даже про вакцинацию никто не говорит. Заметили? Сейчас другие источники. Посмотрите фильм Плутовство. Посмотрите фильм Плутовство или хвост виляет собакой. Вы поймете, как нами управляют. И только мы сами с вами, в 21 столетии, Людочка, спасибо, можем выйти из всего этого победителями, по крайней мере, мудрыми людьми. Я вам очень благодарна за то, что вы были со мной на связи. Через час практически, через два часа, будет совместный эфир, как полюбить свое тело и почему нужно его любить. С экспертом вы увидите эту девочку, она из России, кстати. Вот. и мы с ней вместе проведем совместный эфир. А я вас прошу, сделайте добрые слова, сделайте благодарности, сделайте, пошлите добрые слова своим родным и близким в группах везде. Вот отправьте вот этот луч любви из сердца и простите тех, кто, кого вы, может быть, оскорбили, простите тех, кто вас оскорбил, кто вас там посчитал там каким-то там, я не знаю, вот в связи с этой, с этой войной. Просто постарайтесь быть над этим выше. Потому что им надо, чтобы мы сталкивались друг с другом лбами и ненавистью. Так легче управлять стадом. Спасибо вам большое. Обещайте мне, что сделаете. Вот сейчас напишите все сердечки. Спасибо за ваши сердечки. Обещайте, что это сделаете. Напишите в группах, в соцсетях какие-то добрые слова. Добрые слова благодарности. Боже, я сейчас плакать буду. Фух, все, спасибо, выхожу из эфира. Спасибо, я вас люблю, спасибо, что вы есть. Я работаю для вас и делюсь с вами своим опытом, профессиональным и человеческим.